Ну что, поездка в столицу Норвегии, в Осло, на митинг. Началось опоздание на самолет. Я опоздал на свой рейс, проводил его через это окно. Сдаваться не стал, купил билет на следующий рейс. И вот сейчас жду посадки на него. Увидимся с вами на митинге, иншаллах. Я благополучно прибыл в Осло, аэропорт Гардемон, кажется сейчас здесь меня должны встретить люди, и мы отправляемся на митинг. Короче, все оказалось сложнее, чем предполагалось. В Норвегию никого не впускают без а, того, чтобы протестировать его на ковид. Когда из зоны прилета ты выходишь, у тебя какие-то чуваки таких а, оранжевых жилетов, специально обученные, они, в общем, ведут этот весь поток, поднимают его на второй этаж. Там... Ну, правда, все продумано, у них там QR-коды, сразу же регистрируешься в, в специальном, на специальном сайте, в общем, там номер все оставляешь, они все перепроверяют, и когда ты подходишь, твоя очередь уже настаёт, ты, ты уже с QR-кодом туда подходишь. В общем, после этого тебя тестируют, и ты должен ожидать здесь в течение получаса, Должна прийти эсэмэска, если ты не болен, то в общем, ты можешь заезжать, если болен, то, очевидно, они тебя будут изолировать, наверное, или расстреляют. Короче, концлаги какой-то, здесь вообще масочный режим, снимать нельзя. Короче, Швеция, я тебя люблю. Так, я прибыл на митинг, мы сейчас находимся в центре Осло, перед зданием э, парламента норвежского. И вот вокруг меня находятся наши, наши люди, тестующие. Вот отдельной группой стоят женщины. Это оператор из Швеции. Они снимают фильм про, про нас, про Чечню, про беспредел, творимый у нас российским режимом. И здесь на митинге присутствует Анзор Масхадов, мы с ним увиделись, пообщались, продолжим иншалла, дальше наше общение. Нам уже пора закруглять этот митинг. Еще, будут еще, наверное, видео из, из Норвегии. Иншалла.